82 тысячи, это ракет, слушай, неплохо, 60 тысяч. Всем привет, ребята, я знаю, что вам нравятся ролики, а открыл миллион ножевых кейсов. К слову, на живых кейсах, все кейсы подорожали. То есть я проверил абсолютно на всех сайтах с кейсами, вроде бы как на всех могу ошибаться, кейсы подорожали, и сейчас на живой кейс стоит 20 тысяч рублей, стоил он 1013, короче на 7 тысяч он подорожал, и так в принципе со всеми кейсами, тайная стоит 1400, это не только на топскине, такая история, так происходит сейчас везде. Ну и к чему я веду? Нравятся вам ролики миллион живых кейсов, миллион каких-то в принципе дорогих кейсов, сегодня будет миллион топ кейсов, подобный ролик на моем канале уже был, но ничего особо годного не выпало, поэтому сегодня... Не пробуем. Плюсом ко всему, этот кейс не подорожал. Хотя все скины сейчас, ну, стоят больше, чем когда-либо. Можете промониторить эту ситуацию на недавнем ролике, по-моему, вчера, наверно вышел. Обзор моего инвентаря. Кстати, хочу сказать спасибо всем, кто пополняет благодаря моему промику. У меня он здесь на 35%. процентов Всем спасибо. Ну, деньги поступают. И реально, за это огромный респектос. А мы сейчас уже переходим к кейсику непосредственно. Но, перед началом этого видоса, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что поддерживаете лайками. Это сейчас чувствуется, и это сейчас необходимо. Мои ролики кстати, начали вылетать рекомендации. Ребят, вам спасибо. Сейчас подождем. Сегодня не будем ждать 5 секунд. Просто по-человечески попрошу вас поставить лайк под этим роликом. Это реально приятно. Это нужно сейчас. Плюсом ко всему монетизация на всех русских каналах отключилась. Ну, хотя бы лайками поддержите. Все-таки 50 тысяч рублей ролик не из дешевых. Ну, поехали. Сразу 5 топ-кейсов. Вот благо хотя бы топ кейса Не подорожали. На том спасибо. Ну, давай. Давай-давай. Напомню, что на топ Скине, подкруточки у меня нет Кстати, закалка может стоить дорого Поток информации, ну тут офигенные скины Закалка 8, мы купили Поток информации 6 Ну, блин Сорокет, слушай, неплохо 60 тысяч А потратили мы Потратили мы 34 На балансе 75 тысяч рублей Ролик обещает быть интересным Поехали Сразу 10 топ-кейсов Просто не дробя Что из этого получится Без понятия, скажу вам честно Но сейчас все скины подорожали Почему-то не подорожал топ-кейс Кстати, директива есть 5 тысяч рублей всего лишь Блин, ну вот он нас окупил. И типа все. Закалка 8,03. 20 тысяч рублей это хорошо. Блин, тут 54 куска потратили мы, конечно, в разы больше. Поехали. Сегодня он ли топ кейсов. Он ли топ кейса? Никуда я с этого уходить не хочу. Шикарный дроп. Но за 40 АВП все-таки засейвил. Но хочется что-то поинтереснее. Поток информации, аж две штуки. Перчатки, кстати. Ну, поток информации нас не намного окупили. Перчатки, в принципе, тоже 32 тысячи потратили 34. Небольшой минус. Блин, можно вот все, чтобы бейте, а в апке великие демоны дропнулись. Вот единственное сейчас, что во всей этой ситуации радует, я имею в виду со скинами CSGO, что подорожали мои наклеечки. Это реально круто. Вот, блин, конечно, подорожали кейсы, это неприятно от слова совсем. Нам 17 тысяч выпало, кстати. Это также неприятно, но, блин, должно нас-то дело все отбить. Ну и вот, подорожали мои наклеечки, которые, собственно, закупались по 200 рублей. Сейчас они стоят по 50 несколько тысяч рублей. Ну ж так, сколько он стоит? Подожди. 22, бля, это немного, но это прям это фигня. 41к. Интересно, почему прайс на этот кейс не поднял. Ну, а вот минусы всей этой ситуации, что касается нас, опенкейсеров, да и в принципе, людей, кто любит покрутить кейсики на сайтах, прайсы на абсолютно всех сайтах на кейсы взлетели. И это меня вообще не радует, как и, наверное, всех присутствующих на данном видео, собственно ролике. Потому что прайсы взлетели ощутимо тайные полторы тысячи рублей. Не, ну, конечно, все скины также и в цене бустанулись, но, тем не менее, факт в том, что все... Кейсы подорожали, это неприятно. Ладно, м -м, у нас было 75 и было 50. Осталось 6 тысяч рублей, плюс 4 кейса крутятся. Ну что-то как-то, блин, я реально думал, что ролик будет поинтереснее. Ну я все-таки надеялся, что ты прям годное с этого вынести. Перчатки по 8 окупили. 32 тысячи, вот, неплохо. вот сейчас нормально, мне, ну, вот это этого мало, будем говорить откровенно. И по факту этого прям мало-мало-мало хочется, конечно же, больше. Так, у меня здесь телефон звонит, придется, наверное, отвлечься. Ну ничего интересного, конечно, не выпало. Так, не позвонили, я тут оторвался, ну, нам выпало кстати на 39 тысяч рублей и в теории, в теории, у нас сейчас ну, даже не в теории, по факту у нас больше денег, чем я закидывал с самого начала даже с тем учетом, что сейчас выпадет очень-не очень, а сейчас выпало очень-не очень если юспик, в принципе, он может нас окупить, но, блин ну плюс-минус деп, плюс-минус деп ушли в ноль, хочется, конечно, эту всю историю отбить, а тем временем еще и бонусы формятся. за бонусные деньги тоже можно открыть кейсики, но хотелось бы реально что-то интересное вы стоп кейса, но пока что все, что падает, не особо интересно. По факту одни и те же скины. Ну, то есть, вот один и тот же скин выпадает э, с разным интервалом. А что-то дорогое там ножик, да, вот этот мраморный градиент, и только он сыпется из дорогого. Юсп, кстати, первый раз выпал аж два. Убийство может окупать, ну, блин, ну, типа 34 тысячи. Ну, несерьезно, несерьезно. Сколько мы уже кейсов открыли, самое дорогое пока что из всего, что дропалось, это АВП, блин, великий демон, и это не так хорошо. Ну вот смотри, опять закалка дропалась, дигл это дропался, э, перчатки падали, все падало одно по одному. Не знаю, может быть и в принципе другого сегодня ждать что-то и не нужно, потому что, ну, не, не знаю, сейчас цены взлетели, может быть реально одно и, одно и то же будет сыпаться. Это скорее всего связано. Но смотри, нож, хорошо, конечно, что он выпал, но 32 тысячи. Ну то есть даже если крутить эту всю историю фастом, реально, просто один за одним одинаковые скины дропаются. И как-то это неприятно лиц зреть. Хочется, конечно, что-то дорогое, интересное и необычное. Например, как волны. Но опять, мраморный градиент, скорее всего, 20-32 тысячи. Ну, хотя бы так. 48 получили. 10 кейсов не хватает, блин. но ну. деп по факту в ноль. Плюса какого-то колоссального. Ну, 75к было. Да, вывели бы. Окей, может быть бы я продал на 50 тысяч по итогу за моментальную продажу на теме но не интересно Смысл тогда вообще кейс открывать, спрашивается. Поэтому хочется все-таки в какой-то здравый адекватный плюс выйти. но можно было бы вывести АВП, и тому подобное, и 40К уже было. Волны, кстати, я думал, но... сколько? Вот я думал, она пролетит. 65 кусков. А вот сейчас становится поинтереснее. Все-таки волны мы... Э, сейчас уже предлагаю оставить, чтобы хоть что-то было, потому что я так бесконечно буду ныть. А мои олды знают, что ну, все-таки ныть я могу просто каждую секунду. Волны это уже неплохо, 60 тысяч рублей. А вопрос, как сейчас будет сыпаться? Да, мы эти волны не вывели, да, но лежит пока в инвентаре, и шансы сраться не должны, но как-то, блин, ну, очень не очень. Опять же, моментальная продажа эти волны улетят дешевле, чем их фактическая стоимость. Поэтому, а смысл? А смысл в этом ножике? Ну, будем продавать. И закидывал, чтобы хоть что-то интересное выбить. По поводу бонусных кейсов. Кстати, у меня с них калаш выпал за 17 тысяч рублей. К как раз превьюху делал. И было достаточно интересно. Самый дорогой кейс, который есть, 799 бонусов. И в теории мы его сможем сегодня открыть. Но для начала нужно топ-кейс. Найти я его в очередной раз потерял. Вот он. 10 кейсов. Поехали. Но надеемся. Деллы, Медузы, Вой, давай, все к нам. Дейлы, Вои и Медузы. Мне интересно, в остальном, в остальном, ну бля. Ну, в миллионный раз повторюсь, одно, сука, и тоже. Ну серьезно, ну 6500 М, 8000 80 калаш. И цены то одни и те же. То есть, по факту выпадают скины, блин, одинакового качества. Ну, это уже такая себе история. Прям вообще меня не радует. Будем уповать на то, что может быть, а может быть, все-таки еще что-то новое. Или закалка. Закалка, ну блин тысяч И опять все то же самое. <смех> в ожидании чуда. Просто сейчас момент. Человек в ожидании чуда. Хоть рот, медуза, градиент. Тут очень много а других скинов. Еще, кстати, одни волны. Это прекрасно. 82 тысячи! Это даже дороже. <смех> Но все. И 17 эмочка. Блин, вот сейчас мы уже в нормальном положении. Волны пока пусть лежит. Давай, поехали. Что-то такое ощущение, что вот знаешь, какое-то ограничение стоит по сумме дропа. И типа вот оно больше не выдает. Смотри, сейчас диглы выпадут. Я... Я... <смех> уже насторожился. Там и рыцарь, и медуз если не ошибаюсь, была. Но там прям джекпот пролетел. Ладно, ладно, ладно, ладно, мы в плюсе. Волны уже, это хорошо, ну, в 50 можно продать. Фактически ни, ну, даже не в 50, в 60 с чем-то. Но он, вот в остальном сейчас так и так, ну, как бы, будет выпадать одинаково. Опять же, диглы, вот эти, океанское побережье, калашки и чё, ну, и все в принципе. Юспы, кстати, подтвержденные убийства Они будут дропаться бесконечно. Императрица. Легиона Нубиса. Вот здравствуйте. Закалка? Ну давай. Закалка пусть будет дорогая, пусть будет интересно. 10 тысяч рублей. Да. Интересная закалочка. Два топ-кейса, блин. Волны. Ну, завершать на таком ролик. Типа 50к выбил 85. Неинтересно. По факту. Два гигла за... Давай угадаем. 5 тысяч или 6. 6-5. Ну да. 5-5-6 тысяч. Два кейса уже не хватает. Предлагаю добить всю эту историю следующим образом. А именно фаст-открытиями. Ну, нужен какой-то интересный дроп. Императрица это не интересный дроп. Еще одна императрица туда же. Ну, в принципе, в плюсе на этом можно было бы и закончить. Закончить можно на путь самурая кейс бонусный. Вот интересно, как вы, как вы, а может что-то годное выпадет, и мы продолжим. Продолжим открывать топ кейс. Ну, тысяча, две, три тысячи рублей. Сегодня просто очень крутой видос. Записываешь, и то напишут в телеге, то позвонят на телефон, и просто ничего не успеваешь сделать. Кстати, еще раз спасибо за то, что писали в группу данного сайта. Кстати, нам с моего же кейса выпал коллажик. Вообще прекрасно. группу данного сайта, чтобы они добавили мой кейс. Его добавили. ребят, спасибо. Еще раз призываю вас писать на все сайты, которые вы знаете, в группу ВК, чтобы кейс Челеда все-таки добавили. Будут Реально приятно. Но вот здесь я прям офигел. Еще раз вам огромный за это респект. А, у нас по итогу есть волны за 85 тысяч. Не знаю. Посмотрим. Можно забрать? Да. Но, блин. Можно открыть еще кейсов. Опять же, на следующий видос. Потому что я хочу придумать что-то прям крутое. Может быть, будет прокачка подписчиков на эту сумму. Не знаю. Посмотрим. Пока я думаю. В любом случае, даже если я его заберу, с каждым днем скины дорожают. Ну, мне, конечно, больше интересно наклейки, чем вот эта история. но. Но, тем не менее. Короче, будем думать Деп самое главное, что купился И вот это, наверное, самое крутое Не знаю, напишите, что сделать с этими Волнами в комментарии, вывести или прокачку Подписчиков делать. Я тоже подумаю Может реально просто его заберу. У нас, кстати, кракинг лежит Ну вот прям, честно, не знаю 82К плюс 30 тысяч от Депа Продам его даже за 60-70 плюс 20 10 тысяч, короче, не знаю. Посмотрим Реально, просто без понятия. Хочется, конечно, и ролики Записать и продать его. Но 10-20 тысяч Разницы особо и нет. Смысл тогда был Закидывать. Короче, ладно. С этим я уже разберусь все также попрошу вас написать в комменты Всем спасибо, на этом все, с вами был Человек Надеюсь на поддержку от, с вашей стороны данного видеоролика Ну, да, реально большой Всем пока